Всем доброго времени суток, катаны! На дворе 2018 год, и с вами снова я, Ази. 10 лет назад я завел небольшую традицию – вести ежеполугодник, в котором я отмечаю свои успехи, или наоборот фейлы, какие-то небольшие достижения, продвижения и промежуточные итоги по которым я могу отслеживать, так сказать, свою жизнь, а потом перечитывая еще вспоминать и ностальгически вздыхать. С этого года я решил немножко изменить формат. Теперь я буду делать свои записи в жанре видеодневника и делать их не раз в полгода, а раз в год и выкладывать на своем YouTube-канале. Прежде всего это будет интересно, конечно, мне, Периодически я все это буду пересматривать, но если вдруг это интересно кому-то еще, добро пожаловать. Итак, 2017 год. В этом году я сидел дома как овощ в банке, ну или на работе как офисный планктон. А в промежутках между этим я бывал на митинге, посещал фестиваль, Говорят, что похож. был конструктивным, учился быть успешным, стримил новинки игр, Новый комп лучше вы мне подарите. Желательно на маках. Снова бывал на фестивале. Да, я, кстати, в очках отражаюсь. Круто поснимать свое отражение. Готовился к стрим-марафонам. Обедал на лужайке. Делал модные селфи в зеркале. И фотосеты на рельсах. Впервые снимал в полноценной студии. Ел дожирак на обед и торт ночью. Подчитал ваши комментарии, поэтому сегодня мы снимаем для вас дичь. Сгорал на жаре и мерз на съемках с друзьями по блогингу. И еще Ой, посещал мой, мой, мой, фестиваль. Вот что там такого интересного, а? Простой зал. Че он снимает? Хер Ездил в деревню в стране в сотни метров от памятника Ленину может стоять церковь. Катался на велосипеде. Встречал закаты. В 2К17 году я успел много чего сделать из того, что было задумано ранее. В основном это какие-то вещи для дома. Например, на кухне у меня так и до сих пор не сделан ремонт. Я хочу усилить именно блогерскую составляющую моего канала. Мне хотелось бы затрагивать более широкий круг проблем. Стараться как-то развивать свой канал в направлении более глубоких тем. У меня есть в планах несколько новых форматов, о которых я уже высказывался на недавнем стриме. Но, к сожалению, не все цели, которые я запланировал в начале 2017-го, оказались достижимыми. Я хочу больше заниматься саморазвитием, самосовершенствованием и духовной практикой. И самый главный мой план — это набрать к концу 2017 года 20 тысяч подписчиков на свой YouTube-канал. Самым главным моим достижением в 2017 году стало продвижение по работе, благодаря чему я могу полностью себя всем обеспечивать и даже откладывать немного на черный день. Однако в этом есть и свои минусы. У меня меньше свободного времени, которое я мог бы тратить на видеоблогинг, съемку и какие-то другие занятия, в том числе чтение книг или компьютерные игры. Не так давно, ближе к концу 2017 -го года, я открыл для себя новое занятие – мыловарение. Те, кто знает меня давно, наверняка в курсе, что я химик по образованию. К сожалению, с профессией химика-ученого мне пришлось завязать. Однако я нашел себе вот такое вот замечательное увлечение, которое позволяет мне вспомнить мой былой опыт в лаборатории с различными склянками, пробирками, растворами и всю эту довольно милую возню, которая была мне интересна. Также в 2К17 я достиг некоторых целей, о которых не рассказывал в прошлогоднем ролике. А именно, моей целью было к концу 2017 года загрузить на свой канал 300 видео. И если считать записи стримов, которые здесь лежат, то в общем-то можно сказать, что я достиг этой цели. Летом 2017 -го года я поставил себе цель посмотреть список культовых фильмов, начиная с самых ранних эпох мирового кинематографа. Этот список, например, включал в себя всем известные «Огни большого города» с Чарли Чаплиным, «Птицы» Альфреда Хичкока и небезызвестного Фореста Гампа. В настоящий момент львиную долю своего времени и сил я отдаю, конечно же, работе в офисе. Ну а все, что остается, отдаю на саморазвитие, чтение, игры и прочие приятные мелочи жизни. Кстати, что касается мыловарения, я не так давно запустил интернет-магазин мыло ручной работы. Пока что он доступен только в инстаграме, но в будущем я планирую сделать отдельный сайт. Так что если кому-то интересно, можете перейти по ссылочке в описании и посмотреть на мое творчество. Теперь коротко о моих планах на 2018 год. Как я уже говорил, в моих планах раскрутить интернет-магазин мыла ручной работы. Что касается YouTube канала то теперь я 100% не буду гоняться за количеством и сделаю упор именно на качество. Тем более, своей цели в 300 роликов на канале я уже достиг, поэтому теперь можно выпускать ролики немножечко пореже, а именно раз в неделю, или может быть даже раз в две недели, но делать это с более основательным подходом и более качественно. Особенно это касается шоу «Конструктив», которого я обещаю, что в этом году будет больше. Также я собираюсь не переставать экспериментировать и вводить новые рубрики на свой канал, о которых вы в скором времени узнаете. Также я планирую не переставать фотографировать, но упор все-таки делать не на TFP съемку, а на коммерцию. Ведь мой фотик, на который я в том числе снимаю и свои блоги, постепенно устаревает. И, понятное дело, мне нужно нацеливаться на что-то новое и более качественное. Так что, если кто-то хочет съемочку, ссылочка в описании. Ну и, естественно, мои стандартные пожелания для себя на следующий год, это больше читать, смотреть больше фильмов, заниматься саморазвитием, духовной практикой, постигать какие-то новые науки. Ну и по традиции завершить этот ролик я хотел бы ожиданиями. То, чего я больше всего жду в нынешнем 2018 году. Начнем с фильмов. Это, конечно же, Мстители, Война Бесконечности. Уже, судя по трейлерам, фильм ожидается мега эпический, и я надеюсь, что получится непростая жвачка, как были первые две части, снятые Джоссом Уидоном. Все-таки Войну Бесконечности будут снимать братья Руссо, которым удались весьма достойные картины это «Зимний солдат» и «Гражданская война». Поэтому я ожидаю не просто каких-то побоищ, а настоящей интриги, эпика и драматизма. Также большие надежды я возлагаю на новый фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Я очень люблю фильмы про виртуальную реальность и очень люблю культовую фантастику 80-х. А здесь это все соединяет. В общем, я еще не знаю, как это будет по сюжету, но однозначно с внешней стороны этот фильм мне кажется очень стильным. Я 100% пойду на него в кинотеатр, ну и вам рекомендую посмотреть. Конечно же, я жду новый проект Квентина Тарантино. В 2К18 я его, скорее всего, не дождусь, но вот в начале 2К19 он 100% выйдет. Уже известно, что в этот раз Тарантино не будет снимать вестерн, а его фильм будет посвящен Америке 60-х, 70-х. Ну и я просто уверен, что этот фильм станет культовым, как и все работы от Квентина. Ну и, конечно, как не затронуть игровую тематику. Одна из новинок, которую я жду, это Vampire. История про вампира в Лондоне эпохи Первой мировой. Чем же меня зацепила эта игра? Весьма необычный сеттинг Первой Мировой, он появляется в играх достаточно редко, хотя последнее время на него есть определенная мода. Это главный герой, который является врачом, и он же является вампиром. И получается, что мы будем наблюдать нелегкую картину выбора между тем, спасти человеку жизнь или лишить его жизни и выпить его кровь. Ожидается, что это будет игра с открытым миром, абсолютно нелинейная, то есть от нашего выбора будет зависеть многое в сюжете. В общем, Vampire это будет эдакий Ведьмак в сеттинге Лондона Первой мировой. Следующая игрушка, о которой я хотел рассказать, это Gridfall. Это также некий ведьмак, однако выполненный не в средневековой стилистике, в которой обычно выполняются различные фэнтези-игры, а в стилистике 17-го, начала 18 века. А эту эпоху я могу назвать вот просто своей любимейшей эпохой. Я любитель литературных произведений, фильмов и игр, таких авторов, как Стивенсон, Свифт, Сабатини, Генрик Синкевич, Даниэль Дефо и прочее. В общем, это действительно великолепный век. Век, когда еще не перевелись благородные рыцари и прекрасные дамы. Однако в эту эпоху в жизнь людей стала постепенно приходить уже какая-никакая технология. А в случае с игрой Gridfall сюда будет вплетена еще и магия. И я надеюсь, она будет вплетена сюда удачно. Как я уже говорил в прошлогоднем видеообращении, я с нетерпением жду вторую часть культовой Mount and Blade. Информация, которая есть об этой игре, поступает через интернет по крупицам, но я надеюсь, что в этом году турки наконец ее доделают. И уж тогда-то будьте уверены, что я буду пропадать в ней часами, а также стримить ее и снимать по ней кучу видосов. Ну и последняя из игрушек, которую я хотел бы отметить, это Far Cry 5. В принципе, я не думаю, что механика с момента четвертого и даже третьего Far Cry здесь как-то изменится. В целом, это будет все тот же старый добрый третий Far Cry, но немножечко в другом сеттинге, и в этом есть некое обаяние, а именно мне хотелось бы попасть в американскую глубинку и, так сказать, прочувствовать на себе жизнь в тайной тоталитарной секте.